Здравствуйте, в эфире передача «Противоположности». Глобализация стерла границы, превратила мир в одну большую деревню, где все доступно по клику мышки. Мечты о едином мире без границ будоражили умы интеллектуалов задолго до того, как Джон Леннон спел об этом. Но не рано ли мы празднуем наступление эпохи глобализации? Об этом поговорим со шведским экономистом и автором бестселлера Челлем Нордстремом. Господин Нордстрем, спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Вы часто пишете о феномене глобализации, началом которого считаете период после. После Второй мировой войны. Люди стали больше путешествовать по миру, учиться за границей, увеличился объем международной торговли. Но ведь большинство людских и торговых потоков шло или с Запада, или на Запад. Мой вопрос такой, не является ли на самом деле феномен глобализации, как вы его видите, феноменом вестернизации?» Нет. Думаю, что глобализация стала результатом людского любопытства, ведь мы же занимаемся наукой, не так ли? Поэтому я считаю, что глобализация имеет отношение только к науке, чистой науке. Мы стали все оцифровывать. Появились цифровые книги, цифровая музыка, цифровая медицина, да что угодно. А цифровка – один из главных двигателей глобализации. Я говорил своим студентам, что это что-то в духе Гарри Поттера, почти волшебство. Поэтому довольно сложно разложить данный феномен по полочкам и ответить на вопрос «Так кто же это все сделал?» В конечном счете, причина всему – человеческое любопытство. Я с вами согласна, однако во второй половине 20 века путешествовал и удовлетворял свое любопытство главным образом западный человек. Поэтому мне кажется, что глобализация в полном общемировом смысле слова – это феномен нескольких последних десятилетий. Иначе говоря, он приходится на время, когда страны Азии, Южной Америки и в меньшей степени Африки добились определенных успехов в экономике. Они стали вести себя более уверенно Вы... и активнее обеспечивать свои экономические интересы. Вы совершенно правы. Вы в этом смысле, в марксистском смысле, в мире всегда будет присутствовать некая классовая иерархия, то есть одни люди будут богаче других. Однако в последние годы технологии стали более, так сказать, пролетарскими и распространенными. Даже у племен в заповеднике Масса и Мара на юге Кении есть Nokia. Не Apple нет Nokia, и они пишут смс своим друзьям и детям в Найробе. But a Nokia and this а ведь мы говорим здесь о кочевниках. Порой это люди, которые не умеют даже читать. Они просто отправляют друг другу смайлики. Так что сегодня современные технологии доступны не только богатым. Да, технологии сейчас действительно используются повсеместно. Однако международный бизнес не так уж и глобален. Тон в нем по-прежнему задают западные бизнесмены. Одно из изменений, происшедших за последние несколько лет, заключается в том, что старые правила игры больше не действуют. То есть иногда действуют, а иногда нет. Это так. Мой вопрос заключается в следующем. Актуальны ли сейчас советы, которые вы даете в своей книге «Бизнес в стиле фан"? Я перечитываю эту книгу не каждый год, но где-то раз в два года. Так вот, я и мой коллега Йонас на самом деле недооценили все те силы, которые мы тогда рассматривали. Сравнивая сегодняшний мир с тем, что написано в этой книге, я могу сказать, что мы были более или менее правы, однако недооценили силу технологий а также то, с какой скоростью в мире будут происходить изменения. И еще одно. Мы недооценили возможность того, что сегодня человек, у которого есть хорошая идея, может действительно изменить мир. Это на самом деле так. Взять хотя бы Facebook, Google или даже китайскую компанию Alibaba, ведь в сегодняшнем мире не все замыкается лишь на США и Европе. Мы позволили миру развиваться совершенно свободно. Я думаю, это уникальная ситуация. Такого в истории человечества еще не было. Вы сказали, что недооценили некоторые тенденции, но не переоценили ли вы, насколько предсказуема деловая среда? Ведь то, чем сейчас занимаются люди, это не бизнес в стиле фанк. Это безумный бизнес. Все абсолютно непредсказуемо. Целые страны распадаются за считанные месяцы. Чтобы успешно действовать в такой обстановке, необходимо обладать мужеством уметь идти на риск. Например, когда я была в Ливии в 2012 году, после свержения Каддафи, то познакомилась со многими западными бизнесменами. Среди них был и один американец. Он хотел построить там Диснейленд. Теперь все согласятся с тем, что это была... Плохая идея. Безумная идея. Согласитесь ли вы с тем, что бизнес уже не чудной, а безумный? По крайней мере, международный. Если говорить серьезно, у меня была идея. Не только у меня, но и у моего соавтора, написать вторую часть книги и назвать ее «ненормальный бизнес», что означало бы, что бизнес сделал еще один шаг за рамки нормы. Мне кажется, вы правы. Когда технологии и наука высвобождаются, посмотрите, при помощи стволовых клеток можно из одной овцы сделать ее точную копию. Тут уже не безумие, а нечто большее. Если можно создать копию животного, значит, можно скопировать и нас с вами. В технологическом плане это выполнимо, но не осуществляется из этических соображений. И это только начало. Многое из того, что позволяют делать современные технологии, не происходит по этическим причинам. Диснейленд в Ливии служит тому примером. Но я думаю, что все только начинается я уже говорила о том что действовавшие ранее нормы не всегда применимы к сегодняшней реальности во многих странах нарастает ощущение что все старые институты такие как Бретон-Вудская система всемирный банк Бретон-Вудская система международные банки даже оон в некотором смысле работают на благо западных стран сохраняют их привилегированное положение и дают скрытые прямые Преимущества западным предпринимателям. И все это признают. Даже американцы признают, что данные институты нуждаются в реформах. Но чтобы осуществить их, нужно пойти на уступки. А уступать никто не любит. С другой стороны, если не сделать этот шаг, то возмущение будет только расти. Поэтому я хочу спросить, как, на ваш взгляд, можно решить проблему создания равных условий в международном бизнесе? Интересный вопрос. Мне кажется, всякий раз, когда мы, люди, думаем, что находимся в каких то рамках, которые придают нашей жизни, Нашему обществу некую форму, в итоге оказывается, что жизнь выходит за эти рамки. Если взглянуть на нашу планету извне, можно кое-что заметить, особенно ночью. Вы увидите, что планета состоит не из стран, а из городов. Именно города занимают на ней господствующее положение. Россия – скопление городов и ничто другое. Лет через 20-25 Земля будет состоять из 600 городов, а не 200 стран. В настоящее время мы с вами, наши руководители и даже ООН, привыкли думать категориями стран, но это... Ложное представление. В одном лишь Лондоне сосредоточена треть британской экономики. Санкт-Петербург и Москва производят почти треть российского ВВП. Тоже можно сказать и про многие другие страны мира. Но все же эти города живут по законам установленным странами. Я могу привести пример. Пожалуйста. Возьмем противостояние между Брюсселем и Москвой по поводу кризиса на Украине. Обе стороны пошли на введение санкций и контрсанкций. Это правда. В ущерб собственной экономике. Похоже, что они действовали в рамках старой парадигмы, в которой политические и идеологические соображения превалируют над экономическими. Не находите ли вы, что крупный бизнес утратил влияние на политиков? Бизнесмены, живущие в крупных городах, все же находятся в подчиненном положении у политиков? И да, и нет. Побеседуйте с генералом, пожилым генералом, причем неважно откуда, он может быть из России, из Америки, может быть из Европы. Так вот, он скажет вам, что каждый солдат и каждый генерал сражается на войне вчерашнего дня, потому что их этому обучили. Для такой войны разработаны методы, технологии, и военные сражаются по вчерашним правилам. Мы делаем то же самое. Как в политике, так и в бизнесе мы сражаемся на вчерашней войне. Суть ее в том, что противостояние происходит между странами. Но сегодня жизнь не такая. Я имею в виду каждодневную жизнь, которую ведет молодое население Москвы, Ливии или Лондона. В ней большой город и глобализация играют большую роль, чем национальное государство. Руководство наших стран до сих пор мыслит в рамках национального государства. Нам придется терпеть это еще, наверное, лет 10-15, возможно, 20 или 25. Но постепенно люди начнут выходить за эти рамки, и бизнес тоже, что неизбежно повлияет и на политиков. Это очень оптимистичный взгляд. Но меня интересует, отражает ли он картину, которую мы наблюдаем по всему миру, а именно рост числа конфликтов, вызванный не столько экономикой, вы можете поспорить с этим, сколько идеологическими соображениями. Еще один пример – Сирия. Каждая вовлеченная в этот конфликт страна потеряла многое. Инвестиции, возможности для бизнеса. Ситуация проигрышна для всех, и все с этим согласны. Это правда. В то же время каждый настаивает... На своей правоте. Мой вопрос заключается в следующем. Как вы считаете, должен ли крупный бизнес изыскать новые способы защиты от политического влияния и рисков? Хорошо, если у вас есть голова на плечах и продуманная стратегия, то, о чем вы пишете в своей книге. Но это оказывается бесполезным, когда в дело вмешиваются политики и все разрушают. Хороший вопрос. Тут два момента. Во-первых, опять-таки, посмотрите на нашу планету в целом. Она достигла невероятных успехов. Мы живем как никогда долго. У девушки, которая родилась в России, или в любой другой точке земного шара, есть 50-процентный шанс дожить до 100 лет. Невероятный успех в плане продолжительности жизни. Преимущественно в западном мире, не везде так? Везде. Это касается и Эфиопии, и Пакистана, и Индии. Я говорю о нашей планете в целом. 50-процентный шанс дожить до 100 лет. На сегодня это беспрецедентный медицинский успех. Это во-первых. Во-вторых, в 1946 году на Земле было 18 демократических стран. Сегодня их число выросло до 135-140. Поразительно, какого успеха нам удалось достичь за 60 лет. Думаю, не стоит забывать об этом, глядя на Сирию или любой другой регион мира. Например, на Западную Африку, где сейчас бушует лихорадка Эбола. Конечно, Эбола – это катастрофа, и не только для семей. Тем не менее, мы никогда не были настолько здоровы, никогда не жили дольше, чем сегодня. Это касается всего мира, в том числе Африки. Не стоит об этом забывать. Господин Нордстрём, мы сделаем небольшой перерыв. Свободное передвижение идей, капитала, информации неожиданно теряет свою привлекательность, как только появляются группировки вроде исламского государства. Как не дать отсталости подорвать прогресс? Об этом во второй части программы «Противоположности». Вы смотрите программу «Противоположности», в которой мы обсуждаем идеи глобализации со шведским экономистом Челлем Нордстримом. Вы упомянули процесс демократизации, о котором я и хотела бы с вами поговорить. Существует мнение, что страны с демократическими режимами не воюют друг с другом. Как сказал Джордж Буш младше, страны, где есть Макдональдс, не воюют между собой. Что на самом деле оказалось совсем не так. Как бы то ни было, бытует мнение, что чем больше страны ведут между собой торговлю, тем более взаимозависимыми они становятся и тем меньше вероятность того, что они будут друг с другом воевать. На мой взгляд, отношения между Россией и Европой в связи с ситуацией на Украине опровергает эту точку зрения. У ЕС и России миллионы взаимных инвестиций, однако это не уберегло их от войны санкций». На ваш взгляд, изменит ли этот кризис отношение лидеров и стран к взаимозависимости, поскольку она больше не является преимуществом, а наоборот, ставит стороны в крайне невыгодное положение? Возникает мысль, что взаимозависимость можно себе позволить только после обретения самодостаточности. Думаю, это изменило бы подход к международному бизнесу. Я mm -hmm. понимаю, mean. о чем вы Now... Блага, которые нас окружают, шампанское в Москве, икра, хорошая гостиница, машины, все это, абсолютно все, может быть получено только одним способом – разделением труда. Вы изготавливаете шампанское, я делаю икру. Затем мы продаем это друг другу. Так дела обстоят уже приблизительно 2000 лет. Мы развиваем идею разделения труда. И глобализация крайняя степень специализации. Скажем, в мире есть две или три компании, производящие самолеты. Я говорю о крупных реактивных лайнерах. Вот она, специализация огромных масштабов. Если вы решите выйти из этой системы, то нам с вами придется каждое утро печь себе хлеб. Это плохая идея. Между Россией и Европой это сейчас и происходит? Вот именно. Но это плохо для России, для Европы, для всех. А значит, мы не будем этого делать. Мы пойдем на попятную. Обе стороны. Неважно, кто, потому что цена, которую приходится платить за выход из системы разделения труда, слишком высока. Будь то в мелочах, например, в выпекании хлеба по утрам, или в крупных делах, в том же производстве собственных реактивных лайнеров. Мы ведь все-таки люди. Мы любим получать и не любим терять, потому что тогда нам становится неприятно. Мы не хотим, чтобы у нас что-то забирали. Если Россия, Европа, США выйдут из процесса глобализации, то им придется за это заплатить, причем как отдельно взятым гражданам, так и всей стране. Может быть, это и касается небольших стран, которые не способны производить все, что угодно. Но в мире существуют и большие страны, у которых есть множество ресурсов, знаний и умений, которые могут себе это позволить. Возможно, качество данной продукции будет посредственным, но плюс в том, что они оказываются в более сильной позиции, как в экономике, так и в политике. Думаю, вы правы. Да, мир действительно делится на большие и маленькие страны. Однако с того времени, как мы с вами ходили в школу, кое-что изменилось. Мир стал прозрачен. Нравится нам это или нет, но сегодня мы живем в прозрачном мире, и изменить это невозможно, то есть не получится вернуться к тому, что было. Я хотела бы, извините, что перебиваю, я хотела бы привести контраргумент. Какое-то время идея интеграции была очень популярна, Евросоюз и задумывался именно как большая территория без границ. Однако сейчас Люди по всей Европе начинают возвращаться к идее национальной гордости. Их взгляды становятся более местническими. Думаю, вы правы. И им не особо нравится иммиграция. Это и есть мой аргумент против вашей концепции прозрачного мира без границ. Мне кажется, мы сейчас наблюдаем неприятие этой идеи. Позвольте мне быть откровенным. Сейчас мы наблюдаем не просто процесс урбанизации. Дело не только в том, что вместо 200 стран у нас будет 600 городов. Если мы проанализируем происходящее в самих городах, то увидим, что в них меняется баланс сил. У женщин появляется больше власти. Женщины получают образование. И это происходит по всему миру, даже в Иране, даже в Тегеране. Почему даже? Иран – это интеллектуально развитая... Прогрессивная страна, да. Однако большинство людей считают, что поскольку она мусульманская, женщины там не учатся. Да, иранцы цивилизованнее, чем многие думают. Совершенно верно. Женщины получают образование и в Марокко, и в Абу-Даби, и в Скандинавии, и в России, а вот мужчины нет. В мире сейчас сформировался подкрепление, Класс, состоящий из молодых и глупых, необразованных мужчин, городских мужчин, которые ищут смысл жизни. Они могут найти его у ангелов Ада или же в исламском государстве. Словом, в любой организации, которая укажет им какой-то путь. Well, that... Да, но... Дать им что-то, ради чего стоит жить. Так что власть переходит не только от государств к городам, но и от мужчин к женщинам в городах. И здесь возникает следующий вопрос. Вы высказали весьма любопытную мысль о приобретенном самоопределении. По крайней мере, я бы так это назвала. Человек, как вы говорите, подключается и через 3-5 лет может превратиться в американца или шведа. Нужно лишь выбрать, так сказать, племя, впитать его культуру, и тогда можно стать его членом. Этой идеей очень активно пользуются религиозные экстремисты. Действительно. Они обращают свою идеологию людей со всего мира, в чем и помогают социальные сети. Как вы считаете, можно ли остановить этот процесс, не прибегая к строжайшему контролю, слежке и вообще всему, что препятствует развитию технологий? И инноваций, то есть препятствует бизнесу в стиле фанк, идею которого вы продвигаете. Спасибо. Я говорю спасибо, потому что вы поняли идеи, которые мы хотели донести думаю, эта проблема похожа на ядерную энергию, которая сама по себе не хорошая и неплохая. Можно использовать ее для того, чтобы разрушить город, а можно чтобы обогреть. Это вопрос морали, а энергия одна и та же. Все лидерские и организационные принципы, которые мы обсуждаем могут быть использованы у самой бен ладеном или любым другим террористом. Они крайне эффективны. Что касается организационных теорий, которые сегодня существуют, мобильные телефоны гораздо сильнее автомата Калашникова. Они дают нам возможность согласовывать свои действия с другими людьми. На сегодняшний день телефон Samsung сильнее автомата Калашникова. Но телефон доступен всем будь то радикальная террористическая группировка или матерая банда мотоциклистов. Это означает, что технологии сами по себе не являются плохими или хорошими так же, как и ядерная энергия. Все верно. Но мой вопрос не только о технологиях. Я хотела спросить о глобальной среде. В вашей книге очень много говорится об обстановке в мире. Думаю, вас вдохновляет идея глобализма. Многие ученые видят причину жестокости боевиков исламского государства в том, что они прибывают со всего мира, и у них нет ни эмоциональных, ни этнических связей с местным населением, связей, которые в других условиях могли бы не позволить им совершить насилие или убийство. Не наводит ли это на мысль об антиглобализации и антивиртуальной идентичности? Поскольку если у человека есть физическая и эмоциональная связь с другими людьми, с друзьями. Она заставляет его заботиться об их безопасности. Если же вы общаетесь с этими людьми только посредством соцсетей, то уровень эмоциональной связи гораздо ниже. Верно, отлично подмечено. Думаю, глобализация хороша, если смотреть на ситуацию в целом. Глобализация, разделение труда, о чем мы с вами уже говорили ранее, – это положительная сторона. Отрицательная же заключается в том, что мы от относительной однородности переходим к неоднородности. В этом случае происходит потеря доверия. Вы не доверяете своим соседям, человеку, которого встретили на улице или в ресторане, потому что ничего о нем не знаете. Он приехал из Коста-Рики, вырос в других условиях, и вы ничего не можете о нем сказать. И я тоже. Вы можете судить только о своих соотечественниках. Когда вы увидите россиянку, услышите, как она говорит, то можете определить, что она из Самары. Но какое-то время училась в Москве. Вы поймете это по ее говору. Я могу сказать то же самое о шведах, скандинавах и так далее. Это мы можем, но с китайцами такое не пройдет. Тут потеря доверия. Поэтому сегодня мы по всему миру столкнулись с кризисом доверия из-за глобализации. Мы платим за нее, за все приходится платить. И цена глобализации – потеря доверия. Всего несколько минут назад вы говорили о том, как хорошо у нас идут дела. Да. Стоит лишь взглянуть на сегодняшний мир, люди стали жить дольше и так далее. Однако вместе с тем боевики исламского государства вовсе не глупые люди. У некоторых из них есть ученые степени. Некоторые из них вдохновляются довольно-таки либеральными идеями. Однако используют они эти идеи крайне жестоким образом. Мой вопрос заключается в следующем. Как сделать, чтобы прогресс не стал жертвой такого мировоззрения, этой идеологической и эмоциональной отсталости? Вы служитель... Верховный служитель. И защитник прогресса. Но прогресс в руках неразвитых людей может стать очень опасным оружием и положить конец всей планете, всему человечеству. Абсолютно верно. Вы нащупали слабое место в этом вопросе. Любая технология, любая идея, может быть использована в недобрых целях. Нет такой идеи, которую нельзя бы было поставить на службу злу. Однако, в мире сегодня есть очень сильные, конкурентноспособные идеи, которые чрезвычайно плодотворны с точки зрения качества жизни. И не в последнюю очередь для жительниц этих 600 городов. Так что идеология исламского государства не идет с ними ни в какое сравнение. Для половины населения земного шара Идея исламского государства – просто не вариант. Я говорю сейчас о женщинах, где бы они ни жили – в Гонконге, Токио или Сиднее. Но исламское государство не спрашивает у них разрешения, а продолжает распространять свою идеологию. У образованной женщины Сирии или Ирака, которая имеет либеральные взгляды, нет выбора жить или не жить под властью исламского государства. Верно. Но не стоит забывать вот что – История не знает ни единого примера, когда организация с жесткой иерархией и централизованным управлением создала бы что-то новое, чтобы создавать инновацию, необходима сетевая структура. Создать они не могут, но могут украсть. Вы говорили о технолого паритете, который всем нам принесет глобализация. Верно. Так вот, они во всем пользуются, им не нужно что-либо изобретать, они просто. Да, у них есть мобильные телефоны, интернет. Кроме того, вспомните события 11 сентября 2001 года. Без СМС, электронной почты и современных технологий эти 18 или 19 человек не смогли бы разрушить всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Современные технологии им были необходимы. Поэтому вы совершенно правы, говоря о технологоэкономическом паритете. Тем не менее, ангелы Ада не создают ино а Google создает. Таким образом, разница будет всегда. Открытая сеть в любом случае прогрессивнее, чем строгая иерархия. А это означает, что открытая сеть победит строгую иерархию. Так сегодня и происходит. Господин Нуртстрём, я очень надеюсь, что так оно и есть, ведь это необходимо для выживания человечества. Благодарю вас за интервью. А зрителей приглашаю продолжить обсуждение на наших страницах в соцсетях. До новых встреч в эфире программы «Противоположности» на том же месте и в то же время. Come on.